Здравствуйте, в эфире школа студии Кир и и время для лунных вешек или лунного гороскопа на первую половину июля 2021 года. Какими будут первые две недели июля? Начало месяца это суета. Все будут спешить, будет высокая конфликтность и аварийность. Причем те, кто будет рядом с вами, захочет красоваться привлечь ваше внимание и внимание других людей. Но не за счет своего ума, профессиональных качеств и нравственности, а за счет цепляния вас и других. А стоит ли реагировать и раздувать конфликт? Конечно же нет. В июле желательно либо пойти в отпуск, либо провести его в кругу самых дорогих и близких людей. В любой ситуации будьте спокойны. Хотя цеплять будут везде и все. Вернется жара, будут и ливни, и грозы. Не находитесь рядом с водоемом. Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями. Не посещайте массовые мероприятия. В жару соблюдайте питьевой режим, так как могут быть тепловые и солнечные удары. Сфера здоровья. Эта сфера требует внимания и забот. Жара, потеря внимания, усталость, недосыпы, повышенная аварийность и конфликта — все это усугубляет самочувствие, ухудшает здоровье. Высокий уровень непредсказуемости поведения других людей, особенно на дороге. Не выдерживает техника, ломаются телефоны, гаджет. А что уж говорить о слабом? от стресса в человеке, еще и вирус не отошел будьте спокойны и радостны несмотря ни на что не обращайте внимания на выпады и агрессию в свою сторону и берегите близки. не нападайте на них можно пить зеленые и травяные чаи каркаде хорошие отвары шиповника боярышника Делайте ягодные чаи, лимонады и муссы, ешьте красные ягоды. Сфера любви. Любовь – самая светлая энергия. И пусть она поможет вам наладить вам отношения в семье, в коллективе, среди друзей и соседей. Будет нарушение ваших границ на всех уровнях. Июль. Полон неприятных сюрпризов и опозданий на встречи. Внимание будет рассеянным, размытым. Вы можете разминуться или перепутать не только час встречи, но даже и день. Добавьте немного юмора в такие ситуации, а не конфликта и оскорблений. Будьте внимательны к маленьким детям и особенно к подросткам. Не оставляйте их одних. Уделите время и животным. Им также жарко, душно. Следите за тем, есть ли у них вода. Берегите спину, колени, суставы, не допускайте больших нагрузок. Также следите за давлением и сердцем. Сфера денег. Такую жару и перепады давления у многих плохо работает голова. Стоит ли в это время делать большие покупки, брать кредит, вкладывать деньги в сомнительные проекты? Понедельник, 5 июля, день женской энергии. Прислушивайтесь к своим чувствам и ощущениям. Женщины, береги рода и очага. Учитесь управлять своими эмоциональными всплесками, уменьшайте эго-реакции. В среду правит Меркурий. Планета Бога Меркурия, Бога торговли и внешних взаимовыгодных договоренностей. Любые денежные предложения нужно обдумывать, куда следует направить внимание и энергию этого дня. В среду, 7 июля, пройдет портал Денег купальский Совместные действия, мысли, слова и действия всех участников практикума помогут всем создать свой агрегатор денег. Активировать его на привлечение денег. Любое верное действие в этот день принесет обильный результат. В пятницу, 9 июля, на уходящей луне проведите чистку себя, близких и дома. Окурите дом ладаном, зверобоем, окропите свидой или намоленной водой. Можно поменять постельное белье и постирать его в этот день. В понедельник, 12 июля, начинается ростик, прилив энергии. Проявляйте творчество и обдумайте свои планы. В среду, 14 июля, можно обдумывать денежные предложения. При этом обдумывайте все, опираясь на свой внутренний стержень. И пока еще не время вкладывать деньги и брать кредит. В этот период правит руна Феху. Феу-фе-фейху. Стихия земля, цвет золотой. Руна Феху означает богатство не только материальное, но и духовное. Ведь без него человек, даже имея большие деньги и достаток, часто спускает это все на всякие непонятные вещи и потом горит себя и тратит годы, чтобы вернуть растраченное бездумно. Руна прибыли, благополучия, стабильности. В переводе с древнегерманского название руны феху означает буквально «скот». Аналогичное слово можно отыскать и в наречии других древних готов, где оно означает «богатство» и «благополучие». По своей сути абсолютно неудивительно, что руну богатства древние германцы отождествили с наличием домашнего скота, ведь размеры домашнего скота определяли благосостояние конкретного человека или роли. Руна Феху – это принцип всеобщей движущей силы, действующей в природе, в человеческой личности, в обществе. Феху – это сила, которая течет подобно огню. Атлинги с помощью мудрости и предвидение должны были контролировать циркуляции этой огненной силы во избежание уничтожения всего сущего. Сехо это знак жизненного огня и того движения, за счет которого осуществляется измерение этого мира. Руна так и осталась символом материальных благ, как одного из важнейших ресурсов, который может как помогать развитию личности, так и мешать ему. Если вы у руны Феху от души попросите материальной прибыли, и эти деньги вам нужны не на излишества и развлечения, а на что-то действительное нужное, что принесет пользу не только вашему материальному миру, но и духовному. Руна Феху действительно помогает тем, кто занимается благотворительностью, на нужное обучение тем, кто эти средства примет во благо. То же самое справедливо и в отношении внутреннего богатства, знаний. Разделите их с другими, и ваша сила возрастет. Источник благосостояния находится вне вас. Этичное поведение, основанное на мудрости и традиции, поможет энергии подняться на поверхность бытия. Великая сила всегда отмечает новые начинания. И на этом я с вами прощаюсь. Делитесь информацией, ставьте лайки, пишите комментарии, особенно если у вас вопросы по тем или иным темам. Только задав вопрос или написав комментарий, вы можете выразить себя и получить ответ на свой вопрос. До новых встреч!